Телеканале УТР Новости в студии Аначегусова. Здравствуйте. Впервые с 1996 года потребительская инфляция в Украине держится на историческом минимуме. За первый квартал этого года это почти два процента. Согласно официальным данным, благодаря снижению дефицита бюджета и умеренную тарифную политику рост цен замедлился. Правда, существуют риски увеличения инфляционных процессов, считают эксперты. Подорожание нефти, снижение темпов роста АБК, завершение строительства к евро и увеличение акциза на табак и алкоголь. Больше об этом знают наши корреспонденты. После кризиса 2008-2009 годов экономика хоть и медленно, но восстанавливается, констатируют эксперты. Движет ею рост объемов производства, металлургии и экспорта. На сегодня можно с уверенностью говорить о стабильности гривны и низкой инфляции. Впрочем, за последние месяцы рост все же замедлился. Если сравнивать соответствующий период прошлого года и первый квартал текущего года, то очевидно, что те драйверы экономического роста, которые стимулировали рост ВВП в прошлом году, в нынешнем почти исчезли. Это касается прежде всего базовых секторов – металлургии, химии, машиностроения. В Украине ситуация лучше, чем во многих других странах Европы, говорят экономисты. Отечественная экономика не попала в процесс рецессии, то есть падение ВВП два квартала подряд, а наоборот заметен рост хоть и небольшой, почти 2% плюс. У нас не наблюдается падение производства ВВП два квартала подряд. Поэтому Украина избежала судьбы многих стран Европы. У нас такая же низкая инфляция впервые в истории. Но наш рост несколько выше. Но тоже нет декаплинга. Декаплинг означает, что когда в других странах есть падение, то в стране происходит скачок». В Национальном банке Украины обещают низкую инфляцию и курсовую стабильность оберегать. Говорят, государство в свою очередь должно стимулировать те сферы экономики, которые ее развивают и наполняют средствами. Это сельское хозяйство, строительство, промышленность и внутреннее потребление. Юлия Война, Евгений Шутку, Евгений Степанов. Новости Утр. Ранние фрукты и овощи полезны, несмотря на то, отечественные они или импортные. Об этом заявляют представители Минздрава. В то же время они утверждают, что все заграничные продукты проходят тщательную проверку перед тем, как попасть на прилавки. Поэтому украинцам не следует бояться нитратов или пестицидов. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Прилавки украинских рынков переполнены ранними овощами и фруктами. Но пока они не слишком популярны у покупателей. Дорогие, объясняют продавцы столичных рынков. Правда, прогнозируют, что через месяц все изменится. Именно тогда на прилавках будет больше отечественных овощей и фруктов. Сейчас же практически все заграничное. Большинство привезенное из Турции. Небольшой ажиотаж на товары вызван не только дороговизной – все дело в том, что украинцы не очень-то и доверяют импортным деликатесам. Конечно, даю предпочтение нашим, когда они есть. Но как отличить наше, оно или заграничное? Спрашиваю. Правда, продавцы не очень-то охотно, откровенны в этом вопросе. Стараюсь брать домашние, хотя и знаю, что домашние не очень домашние, потому что сажают для себя и отдельно для продажи, но никуда не денешься. А зря, говорят диетологи, и заграничные, и отечественные овощи и фрукты одинаково полезны, особенно ранние. Ведь после зимней спячки, несмотря на дороговизну, организм требует витаминов. Но без фанатизма, предупреждает главный диетолог страны Олег Швец, овощи и фрукты должны быть включены в сбалансированный рацион питания. Овощи и фрукты являются основным компонентом сбалансированного питания – Именно такой способ помогает избежать риска опасных заболеваний, как в Украине, так и во всем мире. Таких, как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, злокачественные опухоли. В санэпидемстанции говорят, что не нужно бояться никаких нитратов, потому что все проверяется и некачественные товары просто утилизируют. За этот год, сообщает представитель Киевской санстанции, в столице не было ни одного случая превышения норм нитратов, в Представители СЭС Киева отобрали 64 пробы ранних овощей и фруктов на выявление норм нитратов. Это огурцы, помидоры, капуста. Превышение допустимой нормы не выявлено. Есть нитраты в продуктах или нет, сможет точно показать только лабораторное исследование. Поэтому перед тем, как употреблять их, необходимо хорошо промыть под проточной водой, очистить или ошпарить кипятком. Именно такой дедовский способ поможет избежать попадания в организм вредных веществ, потому что передозировка нитрато содержащими продуктами плохо влияет на здоровье. Ирина Шевченко, Сергей Левтер, Александр Ковалевский, новости Утр. Все ведомости о Великой Отечественной войне в едином интернет-ресурсе. По мнению активистов, такой проект спасет тысячи документов, книг и фотографий, которые, как правило, со временем теряются или приходят в негодность. Подробнее об этом в следующем сюжете. Проект под названием «История нашей победы» стартует в июне. Организаторы планируют собрать архивные материалы про годы Великой Отечественной со всей Украины. И уже осенью предоставить экспозиции на тему войны в Киеве, Одессе, Керчи, Севастополе и Запорожье. Каждая акция, которая будет проходить в городах героев», будет открываться масштабным флешмобом, крупным мероприятием. Например, в Одессе мы планируем запустить в воздух 50-метровую звезду, которая будет создана из шариков. В Севастополе, в городе кораблей, мы решили запустить в воду лодки маленькие да, со свечками, которые будут символизировать память. Инициаторы проекта – общественные организаторы «Молодежное единство» и Союз народной памяти. Проект также поддерживает Министерство образования и науки Государственной архивной службы Украины. Начиная вот с 2011 года у нас в государстве в, в, в деле увековечивания памяти павших в этой Великой войне э, ну, наметился очень серьезный прогресс. На сегодняшний момент ситуация переломлена, я так считаю. То есть это государственная межведомственная комиссия, начала свою работу в новом составе. В этот состав вошли поисковики, которые знают эту проблему изнутри. А к 67-й годовщине Великой Победы организаторы запланировали особенную акцию. Молодежь развернет большую звезду Героя, потому что в 1965 году город Киев получил звание города Героя. Это раз. Второе, это молодежь отожмется по каждому разу за День без войны, это мы начитали 24 тысячи раз. Вот. И после этого школьники выпустят голубей, 67 голубей белых, которые символизируют мир. Интернет-ресурс «Народная память» заработает уже осенью. На сайте каждый желающий сможет не только ознакомиться с историей Великой Отечественной войны, но и оставить свои собственные сведения о тех временах. Анна Костюченко, Юлия Война, Евгений Степанов, Новости УТР. Поделись историей. Накануне 67-й годовщины Дня Победы историки музея Великой Отечественной войны призывают украинцев, которые хранят семейные фронтовые реликвии, показать их широкой аудитории. На примере судьбы одной семьи, считают исследователи, можно увидеть, что переживала страна в годы войны. Открыла выставку «Семейная память о войне» экспозиция семьи Малаковых. Двум братьям и их матери пришлось пережить войну в оккупационном Киеве. Личные вещи отца, награды, фронтовые письма, фотокарточки, полевые карты, бинокль. Это лишь несколько экспонатов, которые предоставила семья Малаковых для освещения истории войны. Их экспозиция насчитывает более 300 экспонатов. Дмитрию Малакову в начале войны не было и четырех, его брату 13. Отец ушел на фронт. Они с матерью во время оккупации жили в детском доме. Там она работала. Несмотря на детский возраст, Дмитрий Малаков отчетливо помнит то время. Главное впечатление хотелось есть, второе некоторая политическая заангажированность. Мы маленькие уже хорошо понимали, что можно говорить и а что нет. Последнюю минуту никто не думал о светлом будущем. Люди просто пытались выжить. Немецкая амуниция, пробитые шлемы, гильзы, пулеметная лента. Все это они с братом находили на окраинах Киева. Часть экспонатов — зарисовки, гравюры оккупационного Киева. Все это видение старшего брата Дмитрия Малакова Георгия. В будущем народного художника Украины. Дмитрий Васильевич говорит, что отец, вернувшись с фронта, немного рассказывал о фронте. У меня были детские вопросы шестилетнего мальчика. Много ли немцев убил? А отец отвечал, что на войне только снайперы считают. На фронте солдатское правило на все времена. Если ты не убьешь, убьют тебя. Это была истина, которую тогда я услышал впервые. Персонификация военного периода лучше всего отражает события Второй мировой, считают работники музея. Так что проект хотят сделать постоянным. Ознакомиться с историей семьи Малаковых можно будет на протяжении двух месяцев. «Эта выставка семейная, теплая по наполнению. Мы считаем, она будет очень полезна, потому что у этой семьи можно научиться всему. Любить благодаря письмам, которые пишет муж жене в оккупированный Киев. Научиться воспитывать детей, научиться беречь память о своей семье». В музее говорят, героями проекта могла бы стать любая семья, которая хранит личные вещи своих предков, их амуницию, фотопереписку. Главное – хотеть поделиться семейными реликвиями. Юлия Война, Анна Витер, Максим Росомахин. Новости УТР. На этом у меня все. Приятного вечера и до встречи на телеканале УТР.